Вот такие плюхи по, всей, по всем этим тротуарам, друзья. Это еще дорога. Смотрите. Буренка решила попить с телятами. Видите, как интересно. Я думаю, подойти ближе или не стоит. Или она может и меня так. вот видите про что я вам говорил удобряют асфальт друзья асфальт тоже нуждается в удобрении чтоб на нем цветочки росли вернее сквозь, сквозь